Последний день июня во всем мире признан международным днем астероида. Дата выбрана не случайно. 110 лет назад над Сибирию взорвался Тунгусский метеорит. К слову, столкновение Земли с малыми небесными телами, которых на просторах нашей Солнечной системы обнаружено уже более 600 тысяч, является одной из главных угроз человечеству. Потенциально опасным считаются объекты диаметром более 100 метров, изучением которых детально занимаются астрономы Казанского федерального университета что метровые астероиды могут причинить огромные разрушения, аналогичные последствиям ядерной бомбардировки. А, как раз мы работаем над тем, как определить из, как, из каких тел, то есть там же вот эти вот тоже на, те же самые астероиды, а, которые уже в полуразрушенном состоянии находятся, они находятся в каком-то таком вот а, потоке общем. И соответственно мы хотим вот узнать от какого тела произошли вот эти вот метеорные потоки. К исследуемым астрономами КФУ малым небесным объектом относится и так называемый Тунгусский метеорит. Одной из версий ученых является гипотеза, что это было небесное тело кометного происхождения размером около 50 метров. После его взрыва около поверхности Земли не удалось обнаружить никаких воронок и осколков. Этот факт породил целый ряд экзотических гипотез. Встреча с телом из антивещества, небольшой черной дырой, взрыв летающей тарелки и тому подобное. Здесь самое главное заключается в том, что Видимо, это какая-то связь есть, допустим, с челябинским телом. То есть, действительно, там тоже же взрыв был. Из-за того, что считается, в общем-то, это тело было э, из подобного льда вещества. То же самое, может быть, это связано также и с взрывом Тунгушского метеорита. Потому что взрыв был в воздухе, и на Земле ничего не было найдено. Но еще раз говорю, тунгушки метеорит — это не какое-то отдельное явление. Это просто вот феномен. По словам Юрия Нефедева, Земля, как и другие планеты, регулярно испытывает столкновение с космическими телами. На поверхности нашей планеты сохранилось не менее 130 кратеров диаметром до 300 километров, имеющих различный возраст. Чтобы своевременно обнаружить угрожающие нашей планете космические объекты и предотвратить массовую гибель людей, астрономы осуществляют непрерывный мониторинг небесной сферы. У Казанского федерального университета есть астрономический комплекс широкоугольного мониторинга субсекундным временным разрешением, созданный для обнаружения классификации и исследования переменных в пространстве и во времени источников оптического излучения на околоземном расстоянии нашей галактики и за ее пределами. Это уникальная система способна зафиксировать все космические тела, которые представляют угрозу, в том числе внезапно появившиеся, такие, как метеорит Челябинск. Аделя Шамилова, Универ